Thank <music> you. Привет! Вы смотрите Fashion Channel и сегодня в объективы наших видеокамер попадает не совсем обычное мероприятие, а именно презентация компании, которая согласно мировым рейтингам входит в топ наиболее быстро развивающихся компаний на мировом уровне. Как пишут таблоиды, происходит это потому, что компания предлагает на рынке совершенно уникальный продукт, позволяющий остановить старение. Ну разве не об этом мы все с вами мечтаем. Сегодня говорим о том, за что разработчики этого продукта получили Нобелевскую премию, а также как технологии, придуманные в самых передовых мировых лабораториях, позволяют нам включить клеточную регенерацию. Вы смотрите Fashion Channel, детально во всем разбираемся. Поехали! Компания GNS Global была создана всего шесть лет назад, но сегодня уже на равных конкурирует с крупнейшими мировыми сетевыми гигантами. Это кажется невозможным. Но то, на что другие тратили десятилетия, у GNS вышло всего за несколько лет. Этот бизнес-феномен мирового масштаба топ-менеджеры компании объясняют просто. «У нас исключительные продукты, у нас очень простой и понятный маркетинговый план. Вот и весь секрет». Благодаря этим двум составляющим уже до конца текущего года компания GNS Global обеспечит мировой товарооборот своей продукции на сумму более 1 миллиарда долларов. Только за последний месяц товарооборот компании GNS составил порядка 80 миллионов долларов. Наши показатели роста и развития соизмеримы с наиболее успешными мировыми компаниями в индустрии сетевого маркетинга на пике их возможностей. И это при том, что мы находимся только в начале пути. Итак, в основе потрясающего финансового успеха лежит их продукция. Ну что же это за удивительная продукция, спрос на которую позволяет зарабатывать такие деньги? На самом деле компания Genesis это комплекс, омолаживающий комплекс для организма. Это не отдельный какой-то продукт, рассматривать по отдельности нельзя. Только в комплексе, если мы что-то применяем снаружи и внутри, можно достичь результата желаемого. Это линия Lumines. Косметического направления Продукция, которая позволяет человеку На самом деле активно решать проблемы С его внешним омоложением Наша продукция LUMINESCO Она позволяет активно стимулировать Выработку коллагена изнутри Тем самым есть реальное омоложение И факт на лицо, то есть человек он молодеет Прямо на глазах Продукция внутреннего применения Это продукция серии MPM Infinity. Это не просто витамины Это не просто добавки Это продукция, которая сегодня останавливает старение на клеточном уровне. Резер это мощнейший антиоксидант на сегодняшний день. Ну и сегодня мы имеем также продукцию, которая позволяет моментально омолаживаться – это Agelis. Наш знаменитый – это «Бомба» на сегодняшний день. Это то, что взрывает сегодня товарообороты по всему миру. Это то, что сегодня позволяет любому человеку буквально за 5 минут убрать все свои проблемы на лице и 8 часов выглядеть на все плюс 12». В основе продукции компании GNS Global лежат технологии, авторы которых были удостоены Нобелевской премии. А это значит, что компания использует самые передовые научные разработки, которые в прямом смысле позволяют остановить старение. Одна из таких технологий – это использование взрослых стволовых клеток, которые запускают интенсивные процессы регенерации нашей кожи. Любой человек сегодня хочет хорошо и молодо выглядеть и отлично себя чувствовать. Современная наука уже позволяет нам остановить время. И используются для этого исключительно природные механизмы, которые у каждого человека с возрастом замедляются. Продукция компании GNS Global – это революционные антивозрастные технологии, которые сегодня опробовали на себе миллионы людей по всему миру. Те, кто уже попробовал продукцию компании GNS на себе, охотно делятся своим опытом я пользуюсь продукцией, это резерв. Это такой очень вкусный гель, это очень вкусный сок. Почему я пользуюсь? Потому что у меня была серьезная проблема гайморит. Это вообще очень ну, противное такое заболевание, очень много лет. Что я только не пробовала, это были и посещения врачей, это и таблетки, антибиотики и так далее, и так далее. И были конечно витамины, я понимала, что это очень важно. И когда я начала пользоваться резервом, то в сентябрь месяц где-то, то прошла зима, я здорова, ни разу не болела, был страшный грипп мимо меня, все это прошло. И, конечно, я, в общем, меня покинула эта проблема гайморит. Я очень рада, очень довольна. Это полезно, это вкусно. Я пользуюсь всей продукцией, но рассказать хочу о продукте «Люминез». Вы знаете, любая женщина, хочет хорошо выглядит в любом возрасте. И я не отличаюсь от других женщин. Я искала много вариантов, я ходила косметологом, но то, что я хотела, мне дать не могли. Поэтому я выбрала «Люминез». Что-то такое, это то, что позволяет мне всегда выглядеть хорошо. Я скоро буду бабушкой и недавно отпраздновала свой день рождения. Мне было 53 года. вот И вы знаете, я считаю, что на 53 года я выгляжу замечательно, но нет совершенству хочется больше хочется не только хорошо и молодогли хочется еще соответствовать и скажем так вместе струйную фигуру а вот новый продукт компании Instantly Ageless – это настоящий шок. Результат действия этого препарата на кожу заметен не через несколько месяцев, недель или дней, а всего через несколько минут. Для наглядности люди тестируют продукт на половине лица и выкладывают результаты в интернет. В это сложно поверить, но морщины, отеки и синяки исчезают почти мгновенно. А вот еще один топовый продукт от компании «Дженес» – «Дзенбоди» – это уникальный комплекс протеинов, аминокислот и других веществ, которые позволяют нормализовать обменные процессы в организме и привести тело в порядок. Лишний вес, который стал проблемой номер один в развитых странах, отныне поддается четкому контролю современных технологий. И результаты применения комплекса Zen Body появляются так же быстро, как и эффект от всех продуктов GNS. И вот ответ на наш вопрос. Уникальная продукция, аналогов которой на рынке не существует, и простой маркетинг. Вот две простые составляющие грандиозного успеха GNS Global. Продукция GNS это исключительно натуральные технологии, которые естественным образом воздействуют на разные части клетки. Именно такой комплексный подход в применении самых последних разработок научных лабораторий позволяет получать просто потрясающий результат. Наша продукция это тренд современности. Все люди хотят быть молодыми и здоровыми и GNS дает такую возможность. Это действительно продукция будущего. Эффективность этой продукции настолько велика, что потребность в ней растет грандиозными темпами. Именно поэтому компания GNS Global входит в топ самых быстро развивающихся компаний в мире. Один из главных тезисов современного мира заключается в том, что мир вокруг нас меняется гораздо быстрее, чем мы с вами успеваем за ним наблюдать. При этом жизнь всегда посылает нам возможности и, главное, не упускать свои шансы. Мы с вами с интересом будем наблюдать за тем, как обещания топ-менеджеров компании GNS Global будут воплощаться в жизнь. Обещали они нам буквально следующее. Всего за несколько лет компания GNS Global должна стать лидером не только в Украине, но и во всем мире. Вы смотрели проект Fashion Channel рекомендует. Верьте в своем. Своей силы. Счастлива.